Mm. -hmm. Всем привет, это Bitlook Insider, меня зовут Сергей Сытер и мы продолжаем работы над BMW. Сейчас мы находимся в инженерно-техническом центре Weldworks, где нам сегодня установят кож. Этим всем занимается Никитос, он как раз там сейчас подготавливает, там громко все. Уже, короче, шумку щесали. Сейчас будут прикидываться перекладины для установки ковша. Теперь только все прицелится, разметится, будут вариваться закладные под ковш, закладные под ремни безопасности, сам ковш. Дальше уже прицеливаться и сверлиться, нарезаться и настраиваться. Now, Помните, я вам показывал в предыдущем эпизоде, что у нас новый целый кузов, родная краска, все дела. Видите, уже немножко сняли краску, а здесь-здесь зачистили. Здесь Никитовс уже просверлил дырки под закладные, тоже будет с той стороны. И еще будет под вторую перекладину и под ремни безопасности. И сегодня, может быть, мы поедем кататься. Без ручника, правда, но поедем. Опа, блин, еще правая сторона, ниже, левая сторона. оо хо Да, руль. Вот так, ровненько, чтобы было. Так, Так Так О! коровы, Вот где-то вот так. Стой, стой, стой. А ну-ка, еще чуть-чуть назад, если я попробую. Нет, далеко. Вот так. Вот так, да? Да. И нога не полностью, и я носочком подтягиваю. По рукам. По высоте. Да Только ну не, не. Когда ты уже будешь просто... Ну да. А тут выше, если подняться, то я mm -hmm. не буду помещаться. Буду. Отлично. Короче, примерились. Сейчас Никитос приварит туда вторую половину. И будем а. прикручивать уже. Финально. Руль, кстати, перенес с Жиги свой. На нем и поедем. Оригинальный руль с подушкой. Пока отложим в сторонку, он трехспецевой. Красивый и востребованный. Мы снова на физике вот наши крашеные колеса и сейчас мы их обуем сразу же на морду чтобы было красиво хотя бы спереди Вот такая вот пушка получилась у нас. Резину на морду, короче, я взял у Вани Зубчука. Грандшина Киев. Называется она профиль Торнадо. Попробуем, как она. Рисунок, кстати, прикольный. Сейчас вам покажу. Кручу руль. Вот такой вот, короче, рисунок. Забавненький. Теоретически она должна даже немного работать. Вот дешевые сердито, что называется. Ну, у нас же BMW дешевка. Короче, мы приехали на тренировку здесь у нас на райончике. Такой вот вид. Все катаются, и а я чуть-чуть попробую. Не знаю, насколько это получится. Ну, это все умеют. Поехали. А -а -а. Ты просто пожиратель сердец. Мне кажется, мне кажется, Короче, друзья, вот такая вот тренировка получилась. Боевая. Вроде бы маленькая, но боевая. А что здесь по урону? А здесь только морда... По... А, бампер только пострадал. Так. Так. У меня, короче, я спилил комплект 14 колес и я был сейчас в пятнашки, но на пятнашках очень тяжело, потому что зацепа больше. Четырнадцатые высокие было нормально, на второй можно было весь конфиг проехать, а на пятнашках не очень. Okay. Okay. Okay.